В этом году Международная арбузовская премия в области фосфороорганической химии присуждена директору Федерального исследовательского центра Казанский научный центр Российской академии наук академику Олегу Синяшину, выпускнику Казанского федерального университета. Все подробности расскажем далее. 21 октября в Академии наук Республики Татарстан состоялась церемония вручения Международной арбузовской премии. Лауреатом 2019 года стал директор Казанского научного центра Российской Академии наук профессор Олег Синяшин. Вот уже более 20 лет эта премия единственная в мире в области фосфороорганической химии и остается одной из самых престижных и статусных наград. В Казань – город, где зародилась органическая химия России – Химия фосфора и его органических соединений одно из важнейших направлений в развитии органической химии. Сегодня ученые Татарстана продолжают активную работу в этом направлении. За более чем 20-летнюю историю присуждения премии профессор Синяшин стал вторым представителем Казанской химической школы и третьим россиянином, достойным этой высокой награды. Особо приятно сегодня в этом зале присутствовать и поздравить вас с этой высокой. В научной сфере награды, ибо вы выпускник нашего Казанского университета. И очень символично, что эту премию получает Олег Герольдич в год юбилейный для нашего университета. 215 лет мы будем отмечать в ноябре этого года. После вручения премии лауреат прочел публичную лекцию Химия фосфора от молекулы к новым технологиям и материалам. В докладе Олег Синяшин отразил всю историю развития фосфороорганической химии с момента открытия фосфора и до настоящего времени. Я буду, конечно, член моим коллегам, друзьям из России, из рубежа, которые номинировали меня на эту премию. Это очень очень важно и здорово. Люди, которые поддержали меня, членов комитета, при принятии решения о присуждении этой премии. Валерия Мратова, Виолетта Басова, Универньюс. В Казанском федеральном университете состоялось подведение итогов 15-й международной научно-практической конференции «Державинские чтения». О том, как прошло закрытие, смотрите в нашем следующем сюжете. 19 октября в Императорском зале Казанского федерального университета прошло торжественное закрытие 15-й международной научно-практической конференции ⁇ Державинские чтения ⁇ Со словами приветствия обратился ректор КФУ Ильшат Гафуров. Желаю всем нам удачно отработать вот заключительную нашу часть, подвести итоги с хорошим настроением, потом добраться до дома и целый год жить.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 На Казанской земле. О важности проведения столь масштабной конференции на площадке КФУ сказала ректор Всероссийского государственного университета юстиции Ольга Александрова. Площадка, которая выбрана Казанский федеральный университет на родине, говорила Роман Державина, и очень гармонична, в общем-то, здесь. У нас все получается. Я считаю, что эту традицию мы будем продолжать. Всех участников конференции поприветствовал министр образования и науки Республики Татарстан Рафис Бурганов. Позвольте мне, от а имени мне президента нашей республики. Еще раз вас всех поприветствовать, поблагодарить, что местом проведения державинских чтений вновь избрана Родина Гаврила Романовича. И надеемся, что это сотрудничество будет долгосрочным, долговременным. Державинские чтения – это крупнейший по своим масштабам научный форум, проводимый Казанским федеральным университетом и Всероссийским государственным университетом юстиции. На закрытии подвели итоги 12 круглых столов. Ответственные за секции доложили о плодотворной работе на чтениях. Были рассмотрены вопросы современного государственного устройства, необходимости реформирования законодательства, проблемы цифровой экономики, филологии и многое другое. В рамках конференции я в роли участника, то есть студента на секции конституционное право и международные процессы. Доклад у меня связан с международным правом формирования имиджа Российской Федерации в контексте информационной войны. Запомнилась лекция судьи административного суда Германии, фрау Штамм, которая представила достаточно интересные Доклад относительно судебной системы Федеративной Республики Германия. В течение двух дней юристы, филологи, политологи, преподаватели правоведа, студенты и магистры со всей России а также из других стран обсуждали актуальные вопросы. За 15 лет существования конференции в ней приняли участие более трех тысяч участников. Анна Глазунова, Виолета Басова, Универньюз. В Казанском федеральном университете с 21 по 23 октября 2019 года проходит школа членов стипендиальных комиссий, институтов и факультетов вузов Республики Татарстан «Стипендиум». Подробнее смотрите далее. В рамках школы будут освещены вопросы стипендиального обеспечения, оказания материальной поддержки, регламентирования деятельности стипендиальных комиссий, институтов и факультетов вузов. Цель данного мероприятия – это обучение, студентов, членов стипендиальных комиссий вузов Республики Татарстан и колледжей, навыкам и компетенциям работая именно в стипендиальных комиссиях, в вузах, на факультетах, в институтах. Поступая на коммерческую форму обучения, многие студенты даже не подозревают о том, что они тоже могут получать материальную поддержку. Будущие студенты уже сейчас заинтересованы в получении стипендий и готовы узнать о своих правах и возможностях во время студенческой жизни. Новые знакомства и. Опыт, который нужно передать студентам, чтобы студенты были уверены в своих правах и могли обращаться спокойно как ко мне, как и в Лигу студентов. Обучение в школе направлено на повышение правовой грамотности обучающихся. Закрепление полученных знаний будет проходить на практических занятиях, на которых разобраны реальные спорные ситуации и пути выхода из них. Дарья Курмышкина, Альфия Ахмедшина, Александр Юдин. универ Елабужский институт Казанского федерального университета принял делегацию с Германии. Подробности узнаете в следующем сюжете. Елабужский институт КФУ принял делегацию с Германии. Визит гостей стал частью мероприятий, направленных на знакомство с Татарстаном, его культурой и особенностями образования. Для делегатов была организована экскурсия по зданию учебного заведения. В рамках визита была организована встреча гостей со студентами и преподавателями факультета иностранных языков. Делегаты подробнее узнали об особенностях подготовки педагогических кадров для национальных детских садов и учителей татарского языка. Также состоялось обсуждение вопросов полилингвального образования. Студенты института получили возможность не только принять участие в научной дискуссии, но и применить свои языковые навыки на практике. В завершении встречи делегаты выразили надежду на дальнейшее сотрудничество с коллективом Елабужского института КФУ. Валерия Мратова, Сирена Иванова, Айдар Нурмиев, Универньюс. В Казанском федеральном университете разрабатывается подземная технология облагораживания тяжелой нефти. Подробности далее.